За Фортуной! На дороге, на зарожжей Мурава да лебеда Едем, едем за Фортуной На телеге сковорожей Не рассказывай, форожей что дорога никуда? А, а что, да что для чего? Что никуда ведет дорога? А мы будем, будем, будем гулять. А -а. Ветром. А что? Да ничего, но наверх, ради бога, А мы будем, будем, будем, Комедию ломать, где вы хочете и не хочете, а погочете немного. И как миленькие будете комедии внимать, Мастер, ваши высший парик, посиденный на вылец, Ваши репризы уже не смешны. Кому все выкралы сопле и подарились, Муравьи до да лебеда Едем, едем за портунами, на теряги, С комарошьей, не рассказывай хорошей, что дорога никуда. Морозит на бегоне, город скрыт,